Доброе утро. Я смотрю сегодня телекамер, пожалуй, больше, чем их стояло 23 марта на Красной площади. Я посчитал 24 телекамеры, а там было 20. Вот. Я для вас сейчас обнародую один документ, потому что, считаю 90% даже журналистов, не знали этого документа, его недавно обнаружили, Это запись у Циолковского в 1935 году. Он написал, я очень хорошо вижу перед собой первого человека, который должен подняться на космическом корабле в космос. Это должен быть советский человек, русский человек. Это должен быть обязательно летчик-истребитель. Это человек с открытым лицом, с умной улыбкой и с большими голубыми глазами. Это был 35-й год, когда Юрию Гагарина всего лишь был один годик. Вы посмотрите, какой был гениальный провидец, он все предсказал. По себе был один документ, который бы ну, приковывал себе или как-то объяснял человека в космическом пространстве. Вернее, два. У ливерно из Пушкина Луну, где он очень просто все объяснял. Они летели в комнате, как он говорит потом открыли двери, выпустили наружу петуха, собаку, они там поплавали, они говорят, все, ничего страшного, можно выходить. И как у Циолковского написано, это специальная комната, в этой комнате должны проходить сбросы давления и поднятие давления. Это скафандр, на скафандре должен быть одет балахон, Понятия экрана вакуумной изоляции не было. Балахон. Это экрана вакуумной изоляции 9 слоев алюминизированных фольги и сверху дедерон для повышенного отражения солнечного потока. Это цепочка. Он не знал тогда понятия слова «фал». И приблизная система, он очень просто объяснял, упряжь. Ну, не было таких понятий. А дальше, кстати, как тонко... Я открыл дверь и увидел внизу бездну. Я стоял на краю, потом сделал шаг, и во мне что-то оборвалось. Я не понимал, мне стало дурно, и я находился сквозь среди звезд. Они были слева, справа, внизу, вверху, меня с кораблем удерживала цепочка. Знаете, как гениально? Цепочка удерживала фал. Вот это единственный документ, который можно было использовать, и он оказался очень прав. Что человек оказывается действительно среди звезд. Сегодня, 50 лет тому назад, 10.00 стартовали, и через 15 минут я уже перешел Стал готовить, проверил скафан, стал готовить выход э, шлюз. Над Камчаткой я перешел из шлюза, из корабля в шлюз, и за мной Палаванш закрыл люк. Начались процесс сброса давления, выравнивать давление, потом в начале сброса давления из шлюза и открытия выходного люка что все эти годы говорили, что все было нормально, все было очень хорошо, что мы после посадки отдыхали трое суток на даче обкома партии в Перми. До сих пор этой дачи у них нет. Мы сидели в тайге, на вторые сутки нас обнаружили, к нам пришли, и только на третьей сутки мы на лыжах прошли 9 километров, чтобы достичь вертолета, который стоял на мелколесе. Вырубили мелколесе и на вертолете долетели до Перми, а там уже дальше. Вот как-то было принято ну или говорить, или не говорить, но говорить на ну, полуправду. А это хуже лжи. Никто никогда не понимал. И не поднимал вопроса, а что же там было на борту? А почему мы оказались вместо космодрома, штатной посадочной площадки Джесказгана или Аркалык, мы вдруг оказались в Пермской тайге, глухой? Советская техника, она ведь не должна отказывать. А она отказывает. Отказывает. Но вот советские люди-то должны не отказывать. Вот это вот была какая-то подмена, что... Человек управляет техникой. Перед э, тем, как полететь, 18-го старт, а 17-го, э, вернее, даже 16-го марта, пришел к нам в гостиницу Сергей Павлович Королев и президент Академии М. Келдыш. Пришли с не очень хорошей вестью, которую мы уже знали что такое. Накануне был запущен наш аналог в беспилотном варианте и он погиб, этот корабль. Работа все, было управление кораблем с двух разных точек, произошло накладка одного, одной части команды на другую, в результате сформировали команду на подрыв объекта и он взорвался. Все беспилотные корабли взрываются, чтобы они не попали в руки врага, как говорили, или не попали туда, куда нужно. Стоял вопрос. Вы как к этому относитесь? Вы хорошо относитесь. Вот у нас есть предложение. Сейчас ваш корабль запустить в беспилотном варианте. А Сергей Павлович говорит, я уже дал команду сейчас собирать другой корабль, но он будет готов через 9 месяцев. Или же лететь. И вот тут от нас требовалось понимание ситуации и человеческой зрелости уже профессионалов. Мы убедили, убеждали, что мы с чертежей ведем этот корабль. Мы готовы. И я тут преувеличил, я сказал, что одних аварийных ситуаций, мы проработали порядка трех Он на меня посмотрел и про себя, наверное, подумал легкомысленный свистун, но он не дал понятия, ему было неловко за меня перед президентом Академии наук. Конечно, не было никаких трех тысяч. Это для пущей важности. Но он сказал, что а в полете будет три тысячи аварийная ситуация. Но если вы знаете, как действовать в этих трех тысячах, то вам будут не страшны и следующие. Так вот, перед такой аудиторией, могу сказать, в полете произошла и первая авария, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая авария, которые не описаны были никакими документами, потому что корабль опытный и не прошел, то, что надо проводить в летных испытаниях в беспилотном варианте. Вот как далеко Сергей Павлович смотрел. И самая, конечно, тяжелая авария была, когда э, отказалась система управления. Но корабль рассчитан на автоматический режим спуска и управление, ориентация смещена по отношению к главной оси на 90 градусов. под вот пришел это все равно, что управлять автомобилем и смотреть налево. Вот здесь была проблема. Но проблема была еще в том, когда включили ручную обычную ориентацию, спуск, корабль вел себя странно, неописываемой ситуации. Он чувствуется, одна ось не ориентируется. Как потом выяснилось при отстреле с лузовой камеры было зап... закопчено вот это зеркальная поверхность солнечного датчика и он не работал Кораблю запускать нельзя было двигатель запускать а у кого спросить мы уже потратили 15 минут а сколько топлива не знаем израсходовали а может быть через минуту он захватит все три оси, все три оси будут сориентированы а мы топливо израсходовали вот что делать что делать и чисто интуитивно, логически рассуждая, мы выключили всю программу автоматическую. Но это было с другой стороны земного шара. Все, не с кем посоветоваться. Когда мы вышли на связь, пролетая над Турцией, нас запросили, где вы сидите. Пошла ложная команда срабатывания двигателя, чего не было. Мы не сидим, мы находимся над вами. И стали объяснять, что же произошло. Э -э, Вышли на связь, да, запросили, использовали ручного режима. А он был не предусмотрен с такой системой ориентации. На земле советовались, а потом выдали команду «Разрешаем!». Уже в Антарктиде, над Антарктидой э -э, загорелась заря-весна, Дальняя связь, длинные волны станции Коментерна, которую использовали В полета Чкалова через Северный полюс. Вот там э, мы получили еще раз команду и дали квитанцию, что мы уже ориентируем кораллу. На 30-х широтах над Африкой включили тормозной двигатель. Интересно, не входило в документацию, но до старта еще я сделал большую, на большой физической карте, нанес проекции витков, и на каждом витке точку включения двигателей, и в зависимости от точки посадки, и сколько должен двигатель работать. Все это сфотографировано и вложено в бортжурнал, Поэтому нам было уже понятно, где мы должны включить а проекция орбиты точно проходила через Москву. Я Паша говорю, давай сядем на Красную площадь. Знаешь, будет смешно. Вот. Не надо. Вот. Я выполнял обязанности штурмана, навигатора. Ну и вот. А здесь еще произошло последняя авария. После отработки двигателя через 10 секунд должно произойти разделение. Объекта относителя спускаем аппарат. Это не произошло. Кстати, у Гагарина тоже самое было. И только лишь по термодатчикам произошло разделение. Но на системе Глобус, поскольку мы 10 минут дальше летели, а я не выключил глобус. Стоит место между обью и Енисеем. И когда мы приземлились в тайге, ваша меня спрашивает, где мы находимся, навигатор? Тогда между Опью и Нисеем, я знаю эти места, месяца через три за нами на собаках приедут. Вот. А пока давай мы будем я, выполнять все, что положено после посадки. И я раск... антенну открыл, раскрыл телескопическую и телеграфным ключом начал передавать буквы ВН А, ТАТА, это значит все нормально. Только через 4 часа нас поймали, поймали. а к концу дня уже над нами летало много-много э, вертолетов, и мы сидели, управляли, чтобы они только не столкнулись. Через сутки э, высадилась группа спасателей, мы остались ночевать вместе с ними, и на третьей сутки на лыжах ушли с этой зоны до вертолета. А там на Пермь и на космодром. Вот э, вкратце, что было. Я не говорю о тех ситуациях, которые были связаны с поведением скафандра. Это другой вопрос особый. Э, ну, так и должно быть все, потому что корабль... Э, Опыт. А я бы вернулся к первым кадрам э, полета Юрия Гагарина. Э, мы недавно были 9 марта в городе Гагарине. Мы каждый год 9 марта там все собираемся и проводим международную общественно-научную конференцию. Уже 42 года я это веду. И каждый раз проезжает с новыми докладами. Особенно у меня дети. Вот просто на прошлой конференции было 80 докладов детишек, которые никогда не видели Гагарина, не слышали, и пишут свое умозаключение. Мы не только на пленарном заседании слушаем детишек, но посылаем их в школы, в классы. И дети со всех концов нашей страны, приезжая в Гагарин, в школы ходят и в классы читают лекции, доклады по ихнему земляку. В музее Звездного городка есть замечательные слова Сергея Павловича Королева, который сказал о Юре э, такие, в нем счастливо сочетается природное мужество, аналитический ум и высокое трудолюбие. Если Юрий Гагарин сейчас дать надежное образование, то в ближайшее время мы услышим его имя среди имен выдающихся. Ученых нашего Отечества. Вот посмотрите, как 25-летний парень заработал себе такую высочайшую похвалу, четко сказанную великим человеком Сергеем Павловичем. Я столкнулся с непредвиденным корабль, Масса корабля 6 тонн. Он не должен менять свое положение, Вокруг центра масс Положение в пространстве Менялось постоянно Каждую секунду За секунду 8 километров Проходило И подстилающая поверхность Она как калейдоскопе менялась а, а вот здесь Когда я оттолкнулся От корабля То вдруг корабль Начал, камера Стала уходить вниз А я оставался на месте, и я попадал в антенное поле. Вы видели там сколько антенн? Фал пять с половиной метров. Это достаточно, чтобы запутаться там. Но это было для меня неожиданно. Я думаю, что он будет стоять, как корабль. А он не стоит. И вот здесь я, отойдя на полную длину, взял начал себя подтягивать по фал, за фал, превысил... Как соразмерить усилия? Трудно. И я вдруг пошел на корабль, так, 90 килограммов, я оттолкнулся от корабля, вот смягчил вначале себя, иначе я вмазал в него, я смягчил себя, реакция, я отскочил, и вот эта вот ситуация отсюда. я начал вращаться, это этой фильмы в реальном, я вращаюсь, я вращаюсь, вращаюсь а не как остановить пока реакция фала на скручивание вот фал скрутился он меня остановил и тогда я уже понял что надо ведь надо поосторожнее все. я начал подбираться но все вспоминая что было я до сих пор один момент не могу понять как я это сделал фал Через каждые 50 сантиметров имел кольцо 2,5 сантиметра в диаметре, который я должен перед входом в шлюз поставить на защелку. Смотать все сбоку. Не сделав это, я же не могу закрыть люк. У меня я находился в безопорном состоянии. Вот самое главное, надо понять, что я, не фиксировал, я фиксировал себя только за счет рук. Но я снял кинокамеру. У меня одна рука. Как я это? Я до сих пор не понимаю, как я левой рукой, значит, правой держу кинокамеру, держу за какими-то двумя пальцами за что-то, и начал сматывать этот фал. Это невозможно. Но я его смотал, понимая, что через пять минут я попадаю в тень, а через 30 минут у меня вообще ничего не будет. И вот здесь я, не докладываю ничего на землю, нарушая все законы и указания главного конструктора, я сбрасываю давление на 0,27 атмосферы, понимая, что я попадаю в зону закипания азота. Это кессонка самая настоящая. Но выбора-то никакого не было, вот это понять, безопорное состояние, выбора нет. И как я смотал фал, я не знаю. Но не смотав я бы не попал в корабль. Не знаю. Но сделал. <связывается> Кинокамера, которая там была, Красногорского механического завода. <связывается> <связывается> вот. Это отдача. Но, конечно, в эту камеру... Поставили не тот объектив, но не Красногорск, а поставила киногруппа «Энергия». Здесь стоит объектив 65, узкий, а надо было ставить 35 градусов. Тогда бы я не выходил из поля. Вот два, две телекамеры с объективами мы по 65, но они отходили, находились на 4 метра. Поэтому было поле, а здесь-то надо было... Не острый, а широкоугольник поставить. И тогда бы было все красиво и на фоне земли. Ну это первый раз. Ну что поделаешь, да? И еще что, я, была у меня шпионская камера, АЯКС называлась, съемка через пуговицу. А манипулятор был на правом бедре. И на земле я доставал до манипулятора. А в космосе, вот, посмотреть фильм, я что-то ищу по бедре. Что ищу? Я, ну, на первой пресс-конференции итальянский журналист спрашивает, что вы там делаете на прав...? рукой без конца, я, нога чесалась, очень. Так я и не достал, и вернул камеру. А камеру мне давал лично семичасто председатель Комитета Госбезопасности. Но я ее вернул в КГБ. Вот. Манипулятор оставил где-то, манипулятор в музее. Вот это вот очень досадно. Но не было в мире-то еще ни камер, ничего в то время. Даже часов не было на скафандре, потому что они не держали вакуум. Потом появились часы Омега с особого устройства, которое можно одевать на скафандр. И они... Держали глубокий вакуум. А тогда часов не было. Контроль времени осуществлял командир у него монитор, и На мониторе следил и говорил, что надо делать. Это вот по Красногорской... Но она четко отработала. 16-миллиметровая пленка на 3 минуты 16 миллиметров. Боялись, что при глубоком вакууме пленка скручивается, а дальше салат стояла две камеры Киев, такая была кинокамера, там на 3 минуты тоже 16 миллиметров одна отработала внутренне когда я покидал корабль а вторая, когда я возвращался у нее салат получился она находилась больше под воздействием вакуума ее скрутило все, салат результат потом мы научились вот исследуя работу Красногорской камеры уже более серьезно большую кассету ставили и получали интересные документы вот что я вкратце хотел вам сказать и спасибо еще раз за то что вы сюда все пришли